Немного о питании и э, режиме водопотребления, энерговодопотребления. О! Не, немного о режиме и водопотребления. под энергией питания, под водой, э, водопотреблением изотоники и всякие смеси с и прочее, э, что я употреблял в дороге. Э, расскажу. Я считаю, что это тоже важный момент, потому что именно так ты можешь получить э, впечатление или понимание о том, что другие используют на дистанции, что они едят. А, эффективно это или неэффективно. Хотя, конечно, по мне говорить об эффективности сложно, потому что я бегу ну не очень быстро. Да. С другой стороны, если вы возьмете режим питания и воды тех, кто занимает первую десятку, а вы бежите гораздо медленнее, ну, там, на 5 часов хуже, то, скорее всего, их режим для вас тоже не подходит. Другие совершенно энергозатраты, другие цели. Поэтому я просто расскажу о том, что я ел и пил на дистанции. Два пакета регидрона. Один у меня был с собой, второй лежал в заброске. Не пригодились. Вы видите, здесь мои стартовые номера подписанные. Обошелся без них, потому что хорошие таблетки от Сиса купил для того, чтобы разводить изотоник. Гели. Ну, поверап я использую. Мне этот гель очень нравится. Единственное, что у него не нравится, это жесткий тюбик. Вот По компактности, конечно, удобно вот такие вот гели маленькие, ну или вот, вот такие вот гели с точки зрения того, как их запихать в рюкзаки, жилетки, напоясные сумки. Эти гели весьма своеобразные. Они мне нравятся по, своим, по своему эффекту. То есть, действительно там хорошие. И если вы посмотрите, там есть медленные углеводы, и быстрые углеводы есть. Есть такая же версия с кофеином. Но, блин, очень сладкие. Они приходится запивать их большим количеством воды. То есть я их подряд не ем. Я всегда ем. Гели по очереди, например, такой гель съел, потом ем такой гель, потом ем такой гель. Иногда я беру а, три вида геля, чтобы есть по очереди. В этот раз я разбавил гели батончиками, вот, вот конкретно вот такими батончиками и разбавил. Но вот эти два батончика я не съел, там видно, что остатки написанного номера. Цена вопроса 50 рублей. Очень мне понравились эти батончики. Нормальных было и есть. Они самые разные. Есть есть с элькарнитином, белка 14%, вот с БЦАшкой есть, есть, с коллагеном там есть батончики. В общем, вот, вот так вот я примерно ем. Да, я ел вот, вот такие батончики я брал с собой. Ел тоже. Это вот тоже из низрасходных на второй половине дистанции. Он тоже у меня вполне нормально пошел, То есть, я попробовал вот до того, как одну паковочку съел, до того, как Formas, забеги, понял, что смогу есть это на ходу. То есть, вот примерно такой план питания у меня был. Соответственно, гель, в следующий раз батончик, гель, батончик, гель, батончик. И практически ничего не ел я на а, пунктах питания. Что мне еще понравилось? Я купил вот такие жевательные конфетки от вот этой же фирмы. Здесь фактически одна такая упаковка, эквивалентна двум упаковкам. Так это мы задвигаем. Вот это равно двум вот таким упаковочкам. Но поскольку там мягкие, мягкие, как бы желейные такие конфеточки, вы можете их бежать и забрасывать по ходу движения. В одной такой упаковке 8 конфеток, а 4 конфетки – это одна порция, эквивалента примерно одному гелю. Вот для скорости удобней гель – выпил и побежал. Но на длинной дистанции, когда вы идете, не бежите, иногда вот такой вариант приятнее, вы конфетку в рот забросили, идете рассасываете, пережевываете, думаете о былом, о вечном, о великом, об успехах, о неудачах, о том, как вам выстоит, дойти до конца дистанции и разбавлять гели. Вот такими штуками э, крайне эффективно. Получается так, что на первой половине дистанции я съел такую упаковку полностью, на второй половине дистанции я как-то без нее не обошелся. Я без нее обошелся. Один такой батончик я где-то потерял, и мне было очень обидно, потому что потерял я его до э, где-то в автономке, и мне реально не хватило твердой пищи, поэтому я умел вот такую вот упаковку полностью, а еще я брал с собой эквивалент таким конфетам, но от компании Сквизи. Это вот тоже одна упаковочка, 50 граммовая. Давайте я вот покажу крупным планом, что у нас написано вот здесь вот. Вот так вот по составу Ой, вот 80 калорий. Так, и вот э, сквизи, они тоже мармеладные, но это у меня очень древний конфет, они уже засохли, их в бунт они не брал, я купил свежие себе. А здесь мы тоже можем посмотреть, состав их. вот так вот и вот такой я тоже съел то есть когда приходилось переходить на шаг я забрасывал просто одну конфетку и соответственно шел и разжевывал ее вот регидрон мне не пригодился я использовал то есть вернее закупил я гонки вот такой вот такую батарею изотоников что я из этого использовал от этого я в последний момент отказался потому что если посмотреть на его состав он, на самом деле, неплохой этот состав. Вот так вот. Но здесь калории из чистых сахаров. И плюс эти таблетки очень тяжелые. А на пол-литра нужен две таблетки. То есть, фактически, может проще пить колу или брать с собой чистый сахар. Вкус очень приятный у этих, у этого изотоника. Но я в последний момент от него отказался. В заброске у меня лежало, но я не использовал. Вот это мне очень понравилось. Суперски. Здесь одна таблетка на пол-литра, 20 таблеток, они меньше. Но если вы посмотрите на них, здесь нет углеводов вообще. Это чистый электролит. С приятным вкусом. Кальций, магний и калий. В составе. Фактически это был мой основной Фактически, это было мое основное питье на дистанции. Соответственно, вот эти таблеточки я рекомендую, их легко проверить. Сложность у меня была только в одном, поскольку одна таблетка была на пол-литра воды, а мои маленькие емкости основные на поясе были по 250 мл, мне приходилось тратить время, чтобы разломать таблетку. И это было неудобно, надо было забросить таблетку в емкость, емкость мягкая, Залить воду аккуратненько, там не перелить. В общем, на этом я терял время. Но в целом, вот сам напиток этот мне очень понравился. Я настоятельно рекомендую использовать его. И получается, что он не такой тяжелый. Эти таблетки легкие. Я брал не их не в тюбике, я а перекладывал в другую емкость. Ровно по числу заправок, которые мне нужно было делать. В соответствии с моим планом побега. Забега. Первую половину дистанции, а вернее до 70-го километра, а, у меня в гидраторе был вот этот электролит от СИСА. И, соответственно, давайте посмотрим его на базовый состав, я покажу. Опа. Вот так вот, да. Вот так вот полный пол. Понимаем. Значит, здесь... А почему этот? Посмотрите внимательно. Здесь углеводов на порцию 36 грамм, а из сахара углеводов, то есть сахара всего 6,7 грамм, то есть очень мало сахара, то есть в этом электролите много длинных или долгих углеводов. Собственно говоря, вот здесь примерно такая же ситуация. Мы видим, что из 21 грамма здесь сахара 1,8 грамм, ну то есть 1 к 9 получается пропорции, то есть у вас нет лишних сахаров. Для старта гонки это очень хорошо, чтобы организм там расщеплял жиры, если вы не быстро бежите и более пролонгированные действие получается. А... Ну и соответственно, питьевой режим у меня был такой. До 29 километра до 29 километра я бежал вот на этих таблетках. Разводил я их вот в таких пластиках по 200 там с небольшим миллилитром, 200 миллилитров. И в гостях от Соломона на поясе Там дальше про него рассказ будет Или, или уже был И соответственно вот такие э, Пол литра на поясе Я на каждом пункте питания добавлял э, Воды и добавлял пол таблетки и Добавлял пол таблетки Вот эти все Так я добежал до 29 километра На 29 километре Мне повезло, вода была Я залился гидратор литр -изотоника. Вот этого. То есть на автономку базовый запас воды у меня состоял из вот этого электролита. И для того, чтобы удобно было заливать и мерить, у меня порционно был отмерен вот в таких вот пластиковых упаковках. То есть в одну упаковку как раз влезает порция на пол-литра, очень удобно было мерить. С собой у меня еще была бутылка пластиковая из-под Powerade. Почему она? Потому что у нее горлышко широкое, и очень удобно туда было высыпать и таблетки, и очень удобно было высыпать порошок. Вот, так, вот такой питьевой режим был у меня на первой половине дистанции. Какие нюансы оказались? Оказались, что вот у этих фляжек очень мягкая соска чуть-чуть буквально надавила, когда она полная... Выливается оттуда жидкость изотоника Я таким образом одну фляжку на автономке воды потерял То есть, Просто у меня передавилось, нажалось как-то И все, смотрю, раз воды нет, обидно было Плюс мы шли командой и поделился с Александром водой, когда у него не было И в целом вот ну, практически в ноль я пришел с водой на 69-71 километр Там все было гораздо проще У меня уже был приготовлен изотоник в, в объеме полтора литра примерно Готовый. Я понимал, что у меня не будет силы времени тратить на смешивание жидкостей в гидраторе. К тому же понятно, что если в гидратор насыпать э, сухую смесь, смесь осып... э, упадет вниз, она растворится не сразу в гидраторе. Мешать порошок в гидраторе неблагодарное занятие, потому что если вы зальете воды туда, насыпете порошок и зальете воды, то есть вероятность, что у вас здесь образуются комки, не все изотоники быстро и хорошо растворяются и могут забить трубку. А если вы сначала залете воды, а сверху засыпите, то он все равно упадет на дно, будут комки, и будет непонятно, растворился он у вас или нет. Именно поэтому в заброске у меня лежала полуторалитровая бутылка, в которой был намешан изотоник, и это был микс из изотоника Airline. И изотоника Power -Up. Как-то у меня так сложилось, что я не бегу на одном изотонике Я их миксую как коктейли В данной ситуации я взял на пол-литра вот у меня было такого изотоника И, соответственно, на литр у меня был такой изотоник У них разный состав, разное количество солей Здесь нет кофеина, есть L-карнитин Здесь есть кофеин, нет L-карнитина Я понимал, что на второй половине дистанции наличие кофеина в жидкости будет полезно В небольшой, в небольшой дозе и, соответственно, этот вкус был для меня протестирован, <смех> этот коктейль был для меня по вкусу протестирован, я понимал, что я его нормально переношу. Вот такой замес и сделал. И практически весь этот литр изотоника я на второй половине дистанции выпил. Точно так же у меня по ходу дела оставались вот такие две пластиковые емкости, которые на каждом пункте просто доливал водой и засыпал туда половинку таблетки, полюбившийся меня а, изотоник вот этого электролита, правильно сказать, электролита от компании СИС. Вот такой питьевой режим был на трассе у меня. В любом случае, покажу вам составы. Посмотрите, кому это интересно, кому не интересно, мотайте вперед. Здесь, на самом деле, мы не понимаем, из чего стоят углеводы. А вот здесь вот, вот здесь честно написано, что... А... Ну, вернее, здесь написано, что это фруктоза. Наверное, вторая половина, соответственно, это простые сахара, я так предполагаю. Это у нас поверап. Вот эти два изотоника поддержали мой водно-солевой баланс на дистанции Т-100.